Всем привет! В предыдущем видео мы с вами собирали самодельный модуль защиты от переполисовки и короткого замыкания. Схема максимально упрощена и в ходе тестирования были выявлены некоторые недостатки схемы, которые в этом видео мы с вами попытаемся устранить. Ну и перед тем как начать, я отвечу на два очень распространенных вопроса. Где взять шунт или например у нас имеется шунт на 10 ампер и мы бы хотели например чтобы наша схема срабатывала чтобы наша схема уходила в защиту при более высоких токах шунт можно заменить обычным куском медной проволоки примерно аналогичным сечением что и сам шунт поэтому для изготовления шунта идеально подходит проволока с течением от двух до трех миллиметров настройка шунта производится следующим образом для начала нам потребуется нагрузка на которую будет срабатывать наша защита ну к примеру нагрузка потребляющая 10 ампер тока выбираем более длинный кусок проволоки подключаем вместо установки нашего шунта и подключаем соответственно нагрузку затем начинаем уменьшать длину отрезка нашего провода до тех пор пока не включится нагрузка К примеру если у нас остался сантиметр провода и нагрузка наша так и не включилась то следовательно мы добавляем в параллель еще один такой отрезок провода и так далее пока не включится нагрузка таким образом мы настроим нашу защиту на, на необходимый нам ток следующий часто задаваемый вопрос как установить данную защиту в регулируемый источник питания как было видно из предыдущего видео что схема работает при напряжении не ниже как мне не изменяет память 4 и 6 вольт ну возьмем 5 вольт соответственно если восстанавливать защиту на выход регулируемого источника питания то возможность работать с низкими напряжениями мы потеряем решение данной проблемы очень простое необходимо установить нашу защиту до регулируемого элемента ну например если в нашем блоке питания роль регулируемого элемента выполняет импульсный стабилизатор соответственно защиту мы подключаем до этого стабилизатора соответственно данная проблема будет решена а теперь рассмотрим технические недостатки схемы первое это то что наш затвор полевика остается заряженным Да, защита работает но не так мгновенно какое-то время короткое замыкание происходит так как затвор нашего полевика остается заряженным. это не критично но все же стоит устранить этот недостаток устраняется он очень просто необходимо к нашему светодиоду индикатору защиты в обратном направлении подключить абсолютно любой Диод. Сейчас я замыкаю провод на выходе. Слышны небольшие щелчки и искрения. Пока в настоящее время диод в обратном направлении не установлен. И затвор остается заряженным. Защита работает, но не полноценно. Следующим недостатком является нестабильность работы схемы на выходе, то есть при подключении какой-либо мощной нагрузки схема иногда уходит в защиту, и не всегда нагрузка начинает работать с первого раза. Сейчас я это покажу на практике. Нагрузка 100 ватт, и я подключаю схему. Вот вы видите, она ушла в защиту. Если вот так подсверкать... Вот, нагрузка включилась. Ну вот сейчас нагрузка включается. Вот, схема опять в защите. Чтобы устранить данный недостаток, достаточно на выход схемы подключить в разрыв минуса обычный дроссель. Ну, в моем случае это дроссель стабилизации от компьютерного блока питания. Но ну, сейчас я добавлю в схему два этих элемента и попробуем протестировать схему снова. Итак, я добавил в схему недостающие компоненты и теперь наша схема работает стабильно и надежно. Тест на замыкание. И подключение 100 ваттной нагрузки. То есть мы видим, схема не уходит в защиту при плохом контакте. И без всяких проблем подключает нагрузку. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.